одной стороны. Давай, пили, видосики, просмотров много срубим, лайков. А с другой стороны. Блин, очень тяжело. А если не наберет много просмотров? Получается, все дело зря? Нет. Они ничего не буду делать.